Yeah. Uh -huh. Москва. Спасибо, что пришли на мой сольный концерт. Это будет крайний концерт в этом году. Было... Каждый год проводятся в Казани, в Питере в Москве концерты. И вот он финальный в Москве, и очень круто. Хочу начать свой сольник с авторской песни «Где моя юность». В каждом городе, конечно, программа чуть-чуть меняется, потому что там разные гости приглашаются и так далее. Но начало будет такое же, как в Казани. Тут есть люди, которые уже третий раз эту программу будут слушать. Но в любом случае... Давайте споем эти песни вместе. Крыши тусок, не встретим мы рассвет Забыв интернет, признание в любви Где горят фонари и прогулки до самой зари Если будут искать, и мне говори Где мы потерялись одни Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет ты моя юность, что-то в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент. Просроченный абонемент, так быстро, что я не успел повзрослеть. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что-то в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Я все еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму куда, И мы разучились влюбляться, В поисках денег и глянца. Зачем эти ваши запреты? Ведь были моменты, когда бесконечным казалось это. Эй, где моя юность, что грела надеждами так? Все это прошло за один момент Просроченный абонемент Так быстро, что я не успел вам взрослеть где моя юность, что грела надеждами так много лет Ты моя юность, туда в руках, как дым сигарет Все это прошло за один момент, за один момент я не успел бы взрослеть. Это не объясню. Будто бы сонно его. Ты искренний. Я больше не иду только одному. Благодарить мне предстоит Сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близко ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться. Разбитым экипажем, близ берегов Атлантиды. Зацепившись кормой, от твоей и мысли, чтобы я мог повстричать тебя одну Спрятавшись под этим бледом и снежных историй. Мы находили поиски этих людей виновных. Чтобы не твердили нам с тобой. А дистанции преодолею все, чтобы к тебе было и нас с тобой закружен, этот белый танец нет, на всем тем, кто от нас не отстанет Глядя на сотни звезд, что будут с неба копать Оставить нечто большее, чем просто поднять И нас с тобой закружит этот белый танец Нет, зло тем, кто от нас не отстанет за да, нас окни звёзд, что будут с неба копать Оставят нечто большее, чем просто панк Глядя на сотни звезды, и улыбаясь Твоей запятной Люблю ко мне прикасать Мы изменились, но на что на что-то осталось Наверное то, что я однажды тебя полюбил Немного словно Только давай не говори, есть человека Кто из нас более псих Слова написанные на песке не смоет прибой А в тебя, в который нырну с долгой Спрятавшись под белым пледом из снежных историй Мы находили поиски этих людей виновных И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции Преодолею все, чтобы к тебе прикасаться И нас с закружен этот белый танец на зло тем, кто от нас не отстанет Бледя на сотни звезд, что будут с неба копать Оставить нечто большее, чем просто помять И нас с тобой закружит Этот белый танец на зло тем, кто от нас не отстанет на сотни звезд, что будут с неба копать, Оставят нечто большее, чем просто помяк. Спасибо большое! Немножко разбавим тогда авторский э, репертуар каверами, да? Чуть-чуть. Нет, вы же знаете, откуда я приехал, откуда у меня в кармане баян. Так, давайте споем такую песню. Если бы мы не забыли оставить следы Просится ночь, вечностью черной разлук обрушится вновь. Так почему же мы все разбегаемся прочь, Знаем в каком направлении наша любовь? Мы друг для друга давно стали как зеркала. Ты уееешь. Заскучился, знаешь, я так заскучился. А, <ск Democrat> а чё так все песни не поете то Не, было классно, молодцы. Чё-то этот у меня сегодня на репетиции здесь голос начал пропадать. Вы слышите уже дальше чуть-чуть? Чё-то срывается. Готовьтесь будете петь вы, видимо, скоро. А вы что, не помните, как звучит мой голос? чуть чуть что-то есть. Коллективная работа. Классно. Что-то вы все там про баян, да про баян спрашиваете. Может, у кого-то в кармане завалялся лишний. Ну, я прилетел вот даже без своей гитары, если честно. Есть баян? Вы что, все принесли баян? Знаешь, что надо будет выиграть, да? Ну, блин. Да, ну... Так... Ну, я месяц не играл на баяне, кстати. Сейчас будем лажать. Мощненько. Правильно? Да... Вот кто-то даже микрофоны приготовил для баяна, мне так <смех> интересно. И чё будем петь? Лесника? <смех> <Ого>. <смех> Задача не из легких. <смех> <смех> так, ща проверим. Это не мой баян, опять-таки. Ну и звук другой, как видите. А? Привыкать? Ну ладно, часик пойду разыграюсь. Нет, нормально. Нет, не давайте. Попробуем. я ночтека попросил, улыбкой домородушный старик меня пустил, И жестный дружелюбным на ужин пригласил, Эй, hey! будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, эй, мужик желаешь, не скажу, желаешь, расскажу, будь желаешь, расскажу. На улице темрело, сидел из за столом Старик сидел напротив, болтал и там насел, Что нет среди животных, у старика врагов Что нравится ему подкармливать вагон. Эй, Будь как домобутник, я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Эй! Множество истории, кой желаешь расскажу кой желаешь расскажу I'm not the only Я думаю, тут у каждого есть баян сто процентов. Владимир Бутусов, московский боец. Но вы поняли, кто будет приглашенный гость? Мы сейчас исполняем еще одну песню вместе. Я пойду пить чай. Электрический свет продолжает нажигать, коробка от спичек пуста но на кухне синим цветком горит газ, сигареты в руках, чай на столе, это схема проста, и больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза.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 Владимиру Бутусову. Сейчас он покажет. Вы что-нибудь заметили, что там, ну, ударка звучит фоном. Это все фонограмм. Мы не умеем играть на баянях. На баянях. Ну, он расскажет, в общем, это супер баян. Слово гордай ему. Аплодируем. Раиль Арслана. Всем добрый вечер. Очень рад играть для такой добрый, теплый дружной аудитории. Спасибо Раилю за то, что пригласил. Ну, я вспоминаю те времена, когда Раиль еще учился в консерватории, поэтому хотел немножечко вас сейчас погрузить в то время, немножко классики. Ну как вы поняли, инструмент может играть не только как живой баян, а и как живой он тоже может играть. Немножко классическая. Ну а тут пошла скрипочка А теперь мне нужны ваши ручки, конечно же, и поехали с разгончиком! Подождите, подождите, так не пойдет. Вот смотрите, здесь все хлопают, танцуют. А что же у нас вот в том портере? Вроде самые дорогие билеты, а как-то не хлопают. Ребят, давайте еще раз для вас специально. И... Ну что ж, я смотрю, всех хлопают, все слушают, но почему-то никто не танцует, друзья. Неужели так тесно в нашем танцевальном портере? Да, давайте-ка разгуляемся как следует. Я думаю, Раиль будет доволен, потому что он уже скоро вернется, я надеюсь. Ну что, до утра сегодня Гуляем.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 Аплодисменты! Маэстро Виртуоз! Так, ну вы же понимаете, что потихонечку приближаемся к концу? Нет? Какая же песня осталась не неисполнена! Да? Ну да! Хочется кричать We'll wait and Вот это было красиво! Спасибо! Ну чё, все? Песен не осталось?